И после того, как закончим грунтование стен, что скажу по поводу кладки. И расскажу вам пару секретов про механизированную штукатурку стен. Всем привет! У нас квартира в жилом комплексе ZILART площадью 140 квадратных метров. Задача у нас стоит возвести перегородки и сделать механизированную штукатурку стен. Сейчас закроем окна пленкой. Демонтируем вот эти вот участки стен от застройщика, возведем перегородки и оштукатурим стены. Приедем на этот объект, когда уже будут готовы стены. Закончили возведение перегородок и уже начали грунтовать стены и бетонные участки. Газобетонный блок мы грунтуем в специальной грунтовке КНАУФ грунта, Она разводится один в трем, но в зависимости от основания. И имеет вот такой вот желтый оттенок. То есть вы сразу видите, где стены у вас прогрунтованы, а где нет. Бетонные участки мы мажем бетоноконтактом от производителя-старателя. Вот так выглядит упаковка. Это один из самых лучших контактов, которые есть на российском рынке. Обязательно стыки сопряжения газобетона и бетонных участков мы проклеиваем сеткой. И после того, как закончим грунтование стен, уже будем ставить маяки и уже наносить штукатурку механизированным способом. Что скажу по поводу кладки? Обязательное армирование. Каждые три ряда у нас идет базальтовая сетка. Каждые три ряда идет усиление. И также снизу тоже есть такая же базальтовая сетка. До потолка не доходим 2-3 см, потолки здесь очень высокие. Пеним этот шов, чтобы плита не давила на перекрытие. В перебычках обязательно используем уголок 40 на 40 мм, толщина полки 4 мм. Это позволяет избежать вот таких вот косых трещин, если вы используете уголок в замене арматуры. Штукатурить будем гипсовую как на ФРМП-75. Вот так выглядят эти мешки. Они идут по 30 кг. Станция уже на месте. Вот она стоит. Вот здесь вот разложена базальтовая сетка, вот в таком рулоне она идет, она намного крепче штукатурной сетки и прекрасно подходит для армирования кладки, а также для армирования стыков различных материалов газобетона и бетона. Приедем на квартиру, когда закончим штукатурку, и расскажу вам пару секретов про механизированную штукатурку стен. Закончили механизированную штукатурку стен по маякам. На все про все у нас ушло 10 рабочих дней. Посмотрите, как классно выглядят наши заглянцованные стены. Цвет штукатурки белый. Специально ее используем для того, чтобы в квартире было приятнее находиться, приятнее работать, потому что черновой этап достаточно долгий по времени, это где-то два месяца, И чтобы стены не давили, используем белую штукатурку. Очень много углов 90 градусов получилось, потому что много встроенной мебели. Вот эта ниша 90 градусов, здесь у нас зона кухни 90 градусов, вот эти углы тоже 90 градусов, коридор весь в углах 90 градусов, здесь у нас санузел тоже 90, вот в комнату заходим. 90 градусов если у вас есть вопросы по механизированной штукатурке, пишите в комментариях либо по номеру whatsapp я обязательно на них отвечу спасибо что досмотрели этот ролик до конца всем пока